одно то как он начал отвечать на вопрос про меня с какого-то неадекватного идиотского смеха затяжного уже э этого было на самом деле достаточно могу дальше ничего не говорить Ч... <свеческая> <свеческая> так по поводу этого эфира К кадыровского сначала думал сделать по нему какое-то разъяснение, но потом посмотрел все, что написано в прессе и понял, что там без меня уже, в принципе, все разобрали и очень грамотно расставили там все акценты и далее обратили внимание на его противоречия где он то он сначала говорит, что я там никто и ничего из себя не представляю, то потом у него вдруге я становлюсь агентом всех спецслужб западных и за мной стоят там чуть ли и Ми-6, и ЦРУ, и в общем, уже уже не непростой человек, да, уже такая серьезная такая фигура. В общем, не поймешь, что там в голове у Кадырова. Как я уже неоднократно это отмечал, очень сложно понять, что в голове у этого человека происходит. И сегодня почитал одну статью, которую написала еще Анна Политковская, по-моему, в 2005, кажется, году. Или в или пятом. И она там это отмечает, она разговаривает с Катыровым, и она говорит, противоречия, которые есть в этом человеке, их просто невозможно как-то логически понять. То, что он говорит в начале интервью, он опровергает в середине, затем вообще противоположное обоим заявлениям говорит в конце интервью. Это человек, которого просто невозможно его логически понять. И это, наверное, как бы понятно, да? почему это невозможно, потому что как-то логически понять абсолютно неадекватного не интеллектуально неразвитого человека очень сложно поэтому очень часто люди пытаются понять логику вот этих вот ротации кадров которые производит Кадыров периодически он начинает переводить там в должностях этих своих сторонников и Разные там аналитики, СМИ пытаются понять логику, как он это делает. Но это невозможно понять. Уже, по-моему, пора как-то смириться с тем, что это, этого понять невозможно. Чем он руководствуется, что происходит в этой его одаренной академической голове. Это невозможно понять. Поэтому, когда он говорил обо мне, это тоже, конечно, было в его стиле. Опять уровень, на уровень оскорблений, там она она, там и прочее. Но это как раз вот это его уровень, это его стиль. Я, что бы он там ни говорил, я напоминаю Кадырову, что я готов в любое время выйти с ним на диспут и показать его убогость всем людям в этом мире, продемонстрировать, утереть ему в нос. В любое время я готов, поэтому чем запускать какие-то эфиры и отвечать там а, на, глупо отвечать на вопросы одно то как он начал отвечать на вопрос про меня с какого-то неадекватного идиотского смеха затяжного уже э этого было на самом деле достаточно могу дальше ничего не говорить чем заниматься вот этой вот ерундой лучше бы вышел бы на диспут и уже облажался бы окончательно на этом бы мы закончили ну или ты же говоришь, что ты с любым можешь выйти, там часами ему что-то объяснять. Ну или победил бы меня, объяснил бы мне, <свят> доказал бы, как, какой ты а, правильный. А я в любое время готов обосновать, что Кадыров является предателем, сыном предателя. И что, как сказал Путин, а, предатель... Родины, это подонок, он сказал. Я полностью в этом согласен с Путиным. И в любое время открыт, в общем, для диспута. Без вот этой вот. Без оскорблений, без ничего. Просто по факту, конкретно по, по конкретным моим обвинениям, по конкретным моим высказываниям, я готов это обосновывать и доказать, что я не, не просто так из ненависти это говорю. Хотя любви, конечно, я к, этой, к этому персонажу не испытываю. Интересная ситуация с европейскими странами. Они приютили у себя этих псевдобеженцев, которые едут за пособиями и которых на собеседовании даже возраст стесняются спросить. Якобы это оскорбит их. Которые потом плюют на местные законы и устраивают шариат патрули. Но вот чеченцы это зло, ага. А кто это такие, которые устраивают шариатские патрули? Это кто Я никогда не встречал в Европе никакие патрули. Да и кто здесь позволит создавать какие-то патрули? О, о ком ты говоришь? Вообще в целом, конечно, с тобой согласен, что псевдобеженцы сюда приезжают. И европейские страны, миграционные власти, по крайней мере, в этих странах, они как-то очень расположены к ним. Тут я полностью с тобой согласен. Любой явный кадыровец, явный, который не стесняется этого, сидит и выкладывает посты с ними, какие-то комментарии пишет лесные в их адрес. Эти люди, они все здесь легализованы. Они имеют вплоть до гражданств в этих странах. Никаких нет с ними проблем. Их не депортируют, к ним в, дом, в дома не врываются местные спецназовцы, не устраивают какие-то... Эти обыски, с которые сопровождаются погромом. Вот этого всего не происходит. Но зато это все происходит с теми, кто действительно преследуется. Этих, таких людей почему-то к ним относятся с какой-то опаской. Им не предоставляют убежища. Их депортируют. И, в общем, эта проблема, конечно, присутствует. Тут с тобой согласи... не согласиться невозможно. Ассаламу алейкум брат Томсо, за всю несправедливость, которую против тебя и твоей семьи учиняют каферы из Польши и Германии, мы призовем их к ответу, словом и оружием заставим пожалеть. Абу соля ошишани. Давай, ты просто не будешь писать ничего подобного, никого призывать к ответу, тем более оружием. Не надо, во-первых, а во-вторых, ты, ты, ты, даже при желании ты никогда не смог бы так, ничего подобного сделать. Поэтому не пиши глупости, пожалуйста. Никого, ни к чему ты не призовешь. Единственное, к чему мы будем стараться призывать, а, любые власти, которые нарушают права а, наши и вообще права людей, мы будем их призывать к тому, чтобы они следовали а, и букве закона, и духу закона, который установлены в этих странах они и сами эти законы приняли и мы будем их просить чтобы они были так добры и следовали этим законам и будет будем это делать исключительно в рамках законодательства в местных странах не выходя за эти рамки это очень важно поэтому не пиши подобный вздор это очень провокационные комментарии